Всем привет и добро пожаловать в новый влог. Давно я уже не делала такие видео и поэтому решила убить двух зайцев сразу. Во-первых, я приехала в Катовице, как вы уже поняли по названию видео. А во-вторых, решила заодно и встретиться с подругой, с которой я не виделась уже больше года. Поэтому немножечко будет такой разнообразный влог. и с чего мы начнем? Конечно же, покажу вам апартаменты, в которые я заселилась. И мы начнем с мини-коридора. Здесь находится небольшая вешалка для верхней одежды также сумок или рюкзаков как у меня далее домофон поддон для обуви кстати очень удобная штука во всех апартаментах есть правила проживания и они в основном наклеены на входной двери с вашей стороны во-первых это время до которого вы должны съехать с этих апартаментов и, во-вторых, это ключ к Wi-Fi, ну, точнее, пароль. Далее я покажу вам, как выглядит лозенка. В принципе, все стандартно. Огромная сушка. Также душевая кабина. Огромное зеркало. Также обычная раковина. Я с собой взяла свой любимый уход. Andalou Naturals. Тоналочка. Также есть дополнительный шкаф. Здесь очень много полочек. Дополнительный свет. Если вам будет темно, нужно будет накраситься. И два дополнительных небольших шкафчика. Здесь находится фен. Во втором пусто. Вы можете туда положить все, что угодно. Личные свои вещи. Ну, а теперь самое основное. Вот небольшая комната. Я некоторые вещи уже разложила. На стенах висят очень симпатичные картины. Обычная кровать, также прилагается два комплекта полотенец, это один комплект, второй я уже где-то переложила, мне второй сейчас не нужен. Штатив я привезла с собой, потому что планирую еще кое-какие видео снять, если будет время. И эту стенку занимает такая мини-кухня. Присутствует холодильник небольшой, я уже сходила в магазин, скупилась. Также раковина, чайник, электроплита, я уже сегодня пользовалась, конечно, было тяжело разобраться, но получилось В верхних шкафах находится посуда как глубокая так и мелкая плюс еще бокалы и чашки здесь находится пекарник точнее духовка пекарник это по-польски ну теперь будете знать и в нижних ящичках здесь у нас тостер досточка также Вилочки, ножи, ложечки И в нижнем ящичке есть кастрюльки Если вы решите готовить Возле кровати находится небольшой диванчик Можно присесть отдохнуть, поработать, взять ноутбук У меня, кстати, тоже была такая идея Или посмотреть телевизор И несколько полочек в виде шкафа Утюг находится И здесь вроде бы находятся вишаки для одежды Возле кровати небольшой столик с лампой Батарея, кстати, меня удивило то, что батареи очень хорошо греют, потому что множество апартаментов, которые мы снимали, очень было прохладно. Ну и самое интересное, это терраса. Смотрите, как здесь круто. Есть столик, есть диванчик, два кресла. Можно вечерком собраться в компании или даже одному присесть, отдохнуть. Вот такой вот симпатичный вид. Как вы видите, апартаменты не очень большие, но для меня одной много и не нужно. Тем более я сегодня ночую одна, а завтра приедет ко мне. Подруга, мы с ней отдохнем, посплетничаем, увидимся. И послезавтра уже я буду уезжать. Я постараюсь еще съездить в город, показать вам кое-что. Может быть, старый город мы посмотрим вместе с вами. Ну, как получится. В Катавице я приехала именно на выходные, еще плюс польская Паска. В это время все закрыто, абсолютно все. Единственное, это работает мини-маркет, который называется Жабка. Поэтому я уже буду смотреть по ситуации, если будет что вам показать, я обязательно этот влог смонтирую и вы его посмотрите. Но ну, а сейчас я немножечко приоденусь, потому что на улице уже прохладно стало, уже у нас около 6 вечера. Хочу вам еще показать территорию, на которой находятся апартаменты. Здесь очень огромный комплекс, плюс еще есть прокат велосипедов, теннисный корт, также вы можете покататься на лошадках и недалеко еще есть небольшое озеро. Я еще туда не ходила, но может быть сейчас пройдусь и покажу вам улица называется французская я живу в 88 доме вот он прямо и здесь несколько таких домов целый огромный комплекс и сразу выходя из комплекса есть магазин ⁇ Жабка ⁇ я сейчас туда направляюсь куплю еще некоторые продукты и буду возвращаться домой если вы захотите снять это жилье, я обязательно оставлю ссылку под видео. Переходите, смотрите. И кстати, я бронирую жилье уже не первый раз вам об этом говорю на Booking. Я знаю, что многие там бронируют и. Там очень легко, хорошо забронировать абсолютно любое жилье, начиная от хостела и заканчивая пятизвездочными отелями. Вы можете выбрать все на свой вкус. Я когда жила в Украине, я тоже путешествовала по небольшим городкам, такие как Харьков, Львов. Также я жила в Киеве некоторое время, я там училась, около 4 или 5 лет я там прожила. И для меня вот такие вот небольшие путешествия немного э, дают разрядку. Я наполняюсь энергией, мне потом намного проще, у меня хорошее настроение, хочется идти на работу. Я, кстати, кроме того, что я для вас снимаю влоги или какие-то видео на YouTube, я еще работаю официально. Поэтому не обижайтесь, если я иногда затягиваюсь с видео, у меня просто не хватает времени. Ребята, всем доброе утро. У меня уже следующий день. Я сейчас завтракаю, собираюсь, выдвигаюсь и направляюсь встречать свою подругу. Мы с ней погуляем по городу, и все, что я увижу интересное, я для вас сниму. Поэтому продолжайте смотреть. Вы посмотрите, какие красивые архитектурные дома. А сейчас мы находимся возле памятника Участникам вселесских восстаний мы решили посетить зоопарк в котовице. Приехали здесь вход очень красиво все так. И сейчас пройдемся в кассы, узнаем сколько билет, купим и пойдем посмотрим. Ребята, всем привет! У меня уже следующий день. Я уже собираю вещи и буду отправляться на ЖД вокзал. Моя подруга уже уехала, мы с ней очень круто вчера посидели, поговорили. Было о чем поговорить, так как не виделись больше года. Я надеюсь, этот влог вам понравился и вы досмотрели его до конца. Ну а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. С вами была ваша Аня.